Всем привет ребят, сегодня у нас продолжение предыдущего видео по тактикам на карте крепость, но в этот раз я буду играть снайпером. В прошлом видео я делал небольшой опрос на тему с какой пушкой сыграть сейчас и вы выбрали альпину. Ну что ж, покажу вам тактики игры на крепости с этой замечательной болтовкой, тем более что давненько я с ней не играл. Для начала будем разбирать тактики от защиты, а после чего перейдем к нападению. А вот и первая тактика, пробегаю вперед и встаю на этот прострел, с его помощью можно легко определить, выйдет ли враг на правую сторону. Ну и в случае если это так, дав минус, я встаю за забор и чекаю красную мусорку, тем самым не давая врагу пройти на двойные арки. И Если там больше никого нет, я пробегаю за баню и добиваю всех остальных. Едем дальше, и сейчас я покажу, как мне удается защищать мост. После подсадки я сразу ложусь на этой позиции и жду, когда выйдет враг. Часто бывает, что в кишку подсаживаются сразу несколько человек, поэтому после двух убийств я не тороплюсь вставать и проходить дальше, а жду хотя бы еще одного. Или, к примеру, сразу после подсадки пробегаю на тот же самый козырек, и для своей же безопасности чекаю арку, а потом сразу же подъем на мост. Этот прострел довольно неплох, но иногда враги сразу же пробегают по мосту и встретить меня здесь уж точно не будут ожидать. И, кстати, эта позиция на мосту мне нравится больше, чем у подсадки, ведь с нее даже можно предотвратить кражу годов запуска. А теперь несколько позиций, которые помогут вам убивать врагов на мосту, если вам не удалось его занять. И первая из них находится в башне. А если встать на полянке у церкви, можно легко поймать бегущего по мосту врага. И кстати, эти тонкие стены легко простреливаются даже с глушителем. Также легко ловить врага на мосту, встав за эти коробки, так, чтобы у вас торчала одна голова. А вот на левую сторону я стараюсь выходить как можно реже, все потому что если вдруг меня там убьют, то никакой нормальный медик резать меня туда не побежит. А вместо этого лучше встречать врага находясь либо на мосту, либо прямо на кодах, бегая за ящиками и стреляя через всевозможные прострелы, которых здесь хоть отбавляй. Иногда случается очень неприятная ситуация, когда практически всю нашу команду быстро убивают и я остаюсь один. И в этом случае, если враги не занимали мост, пробежав через подкат и поставив минку за коробку, я поднимаюсь на эту позицию и жду, когда враг возьмет коды запуска и попытается с ними уйти. Наша минка сработает даже в том случае, если у противника ботинки, замедляющие срабатывание мин. Ведь залетев в подкат и активировав ее, враг попадает за поднюс, который не каждый успеет выбраться. К примеру, если враг принесет коды прямо ко мне под ноги, лучшим решением будет оставить их на месте и дождаться всех остальных, попутно вносу их с помощью прострелов или прямо с моста. А также заняв эту позицию, можно подождать врага прямо у подката. Но, к сожалению, такая халява случается очень редко, и обычно приходится все же спускаться к респе врага и оттуда уже встречать коды запуска. В этом случае хорошо работают позиции на воде, или же за этими мешками. А сейчас я покажу вам, как я занимаю правую сторону, играя за снайпера. Первым делом беру минку и, пробегая через дом, ставлю ее за угол. Прохожу карки и на префайре выхожу и ловлю врага, вышедшего на длину. Ну а дальше по ситуации. Либо выпрыгиваю из этих коробок и также убиваю первого врага. Ну а затем, пройдя дальше, добиваю всех остальных Бывают случаи, когда численное преимущество становится на стороне врага, и они, ничего не боясь, пытаются зарашить прямо по длине. В этом случае, быстро пробежав карки, я использую позицию за этими коробками, с которых мне удается довольно успешно их минусовать. И после чего, дождавшись своих союзников, я подсаживаюсь и пробегаю через обходку, попутно минусуя оставшихся врагов. А теперь я покажу, как мне удается занимать центр. Подсадившись в кишку, я как обычно прокидываю гранату и сразу пробегаю на мост. Смотрю, не встречает ли меня враг, если нет, то пройдя вперед успеваю забрать инженера у дерева и пробежать в церковь, откуда можно легко заходить в спину врагам, находящимся на кодах или на длине. Или же удачно пройдя на мост и услышав врага, бегущего через двойные арки, мне удавалось просто убить их с моста. Если вы хотите увидеть самые интересные и даже редкие прострелы на этой карте, обязательно подписывайтесь на канал и участвуйте в мини-конкурсе, который присутствует в каждом новом видео. А на сегодня все. Ну а 200 кредитов с прошлого видео забирает Александр Прокопчук, с чем я тебя и поздравляю, обязательно отпишись мне в личку на ютубе, чтобы забрать свой приз.